Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, партнеры, уважаемые амбассадоры, я рад приветствовать вас. Я благодарю всех партнеров и гостей за участие в нашем мероприятии. Я благодарю Аллу Кауфман за прекрасный первый выпуск «Интервью с амбассадором», который мы все увидели в начале 2021 года. Я выражаю особенную благодарность всем партнерам и сотрудникам компании за проявленный дух Фэндоу и огромный вклад в наше общее дело. 14 лет назад, 18 февраля, в Москве, мы дали старт бизнесу ФОХОУ, который непрерывно набирает обороты и привлекает огромное количество людей по всему миру. За 14 лет компания Фохол расширила свою деятельность до 88 стран мира и предоставляет качественный сервис миллионам партнеров и клиентов. Благодаря компании 4 огромное количество людей становится еще более здоровыми, красивыми, успешными и счастливыми. Мы помогаем и заботимся о детях-сиротах и инвалидах. Компания всегда стремится сделать мир лучше и прекраснее. 2020 год был очень непростым. Эпидемия коронавируса оказала сильное влияние на мировую экономику. Более того, в этот тяжелый период некоторые бывшие руководители компании, которые давали публичную клятву и обещали посвятить бизнесу ФОХОУ всю свою жизнь, предали свою мечту и в период пандемии попытались запятнать репутацию компании ради собственных интересов и личной выгоды. Но мы успешно справились со всеми трудностями и вышли на путь еще большего роста и развития. Команды наших партнеров и сотрудников стали еще более сплоченными. Они демонстрируют высокие результаты в бизнесе, которые превосходят самые смелые ожидания. Сегодня я хочу выразить огромную благодарность всем партнерам и сотрудникам компании за оказанное доверие и огромный вклад в развитие дела ФОХОУ. В этот особенный день в тысячах представительств из разных городов и стран организованы праздничные мероприятия, посвященные 14-летию компании и началу Нового года нашего развития. Сегодня в Китае отмечают праздник весны, который символизирует начало весны и начало Нового года. С наступлением весны весь мир наполняется жизненной энергией и играет яркими красками. Поэтому я хочу пожелать всем нам наполниться энергией и энтузиазмом для Нового свершений вместе с корпорацией ФОХОУ. В январе 2021 года наблюдается отличный прирост товарооборота по всей компании. Объемы в США и странах Африки выросли более чем на 50%. процентов, А в московском регионе, который является одним из самых крупных компаний, объем вырос на 30%. Несмотря на нарастающую пандемию, мы смогли выйти на такой высокий показатель прироста товарооборота. И это полностью доказывает, что все мы сплоченная, целеустремленная и успешная Фэндоу команда, команда fohow В новом 2021 году компания запланировала выпуск новых наименований Уникальной продукции. Также в этом году будет сдана в эксплуатацию новая научно-исследовательская и производственная база ФОХОУ, которая станет самой большой и высокотехнологичной в нашей компании. Территория комплекса будет оформлена в виде сада, включающего в себя уникальные элементы восточной и западной культуры. Во время следующей поездки в Китай у вас будет возможность посетить и по достоинству оценить все преимущества новой производственной базы fohow Моя мама часто говорит мне, мир – это большое зеркало. Когда ты плачешь, зеркало плачет в ответ. Когда ты смеешься, оно смеется тебе в ответ. Тот, кто предан своему делу, всегда будет вознагражден. Гуманность, честность, преданность – это три ключевые ценности нашей компании, которые ведут нас к успеху на протяжении 14 лет. Я уверен, что, сохраняя верность нашим ценностям, мы сможем обеспечить успех и процветание нашей компании на сотни лет вперед. Я хочу еще раз поздравить всех партнеров с днем рождения компании, и пожелать каждому из вас стать еще более здоровыми, красивыми, успешными и счастливыми.